Продолжаем Серед наших брифингов. Сейчас у нас в гостях. Представители проекта программы развития ООН. Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы быстренько перемещенных детей в Украине, который реализуются при поддержке правительства Японии. Проект начинает свою работу в Украине области. Ну и его руководители расскажут, насколько он рассчитан, какие категории переселенца он падает и как нужно принять в этом проекте участие. У нас в гостях. Ну, советник проекта развития он по вопросам восстановления и стабилизации. Руслан Феудор, руководитель проекта, и пожалуйста, представьтесь, потому что у нас Черевко, региональный координатор проекта, который поможет вам вместе в развитии... В будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в в будущем, Well, first of all, thank you for having me here. It's a pleasure to be here with you today, dear ladies and gentlemen. Uh, I'm very pleased to address you today on behalf of the United Nations Development Programme in Ukraine on the occasion of the official launch of this very important project called the uh, Rapid Response to Social and Economic Issues of Internally Displaced People, or IDPs, in Ukraine. Ladies uh, and gentlemen, please. Я дуже радий привітати вас. issues дуже рада бути тут. І для мене велика шана звернутися до вас від імені програми розвитку Організації Об'єднаних Націй з приводу офіційного відкриття в Харківській області проекту швидкого реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб. Этот проект охватил областей Украины, одна из которых — Харьковская область. As you're all aware, Ukraine is now facing unprecedented political and economic challenges caused на сході України. Thousands of people have been displaced, with very high concentrations in the oblast neighboring the Donbas region. Тысячи людей були переміщені в різні області і в першу чергу в області, які межуют з Донецкой областю. Ці внутрішні перемещенные особи вони або мешкають родителях родичів чи друзів, чи в арендованных будинках і місцях компактного проживання. The major social and economic problems facing these IDPs are inadequate housing, lack of employment and income-generating opportunities, inadequate access to basic services and social services, and also they need greater protection and security. Solving these problems is the key to promoting social cohesion and to mitigate the negative effects of this conflict in eastern Ukraine. UNDP greatly appreciates the strong leadership and ownership of this project by the uh, Oblast administration in Kharkiv проон программа ООН он щиро витает те лидерства, которые берут на себе урядовые беруть на себе установи урядові установи тут в харківській області the and the people of japan UNDP, we aim to have a systematic and holistic approach to providing a durable solution to the social and economic challenges faced by the IDPs. Проект «Про дотримується систематичного и холестичного собічного подхода у забезпеченні довготривалих решений социальных и экономических викликів, с которыми встречаются внутренние перемещения особи. «Мы aim to do this by integrating our work on делаем это, гуманитарной помощи очень верстам населення, особенно жінкам та детям, To, to help transition out of humanitarian assistance towards early recovery and long-term sustainable development. The, the project in particular it aims to support the IDPs through providing employment programs, Зокрема, цей проект націлений на те, щоб підтримувати внутрішні переміщених осіб, в першу чергу надаючи їм можливості працевлаштування, але well так само як і підтримуючи підприємництво серед переміщених осіб і самозайнятість. Provision of psychosocial and legal assistance to IDPs, and to facilitate intercommunal dialogue for peace between the IDPs and the communities that host them. And dialogue for peace building between the IDPs and the communities that host them. And not, last but not least, but also to assist the government institutions in addressing the needs of IDP's at national and regional levels. It is our firm belief that through strong cooperation with the efforts of the regional and local authorities, as well as with civil society in Kharkiv, We will efficiently and effectively help address the IDP issues and lay the groundwork for sustainable development and peace going forward. Ми твердо переконані, що завдяки нашим сумісним зусиллям і нашій співпраці, плодній співпраці з обласними та місцевими органами влади, а також з громадянською спільнотою, неурядовими організаціями тут, в Харківській області, ми зможемо подолати проблеми внутрішньопереміщених осіб і це слугуватиме підґрунтям для довготривалого сталого розвитку. Дякую вам. Сіба можна фанфодора поховаться проекта виконав України на які кращі мові української, російської добре. Дуже дякуємо за ваш час, що ви прийшли на презентацію нашого проекту. Мені приємно бачити, що окрім преси, у нас є багато представників громадських організацій. Це для нас дуже важливо, тому що ми, окрім співпраці з органами влади, ми будемо також дуже тісно співпрацювати. У нас будуть спеціальні програми для Громадського сектора для організації дозвольте мені більш детально розповісти про можна не буде паралельний Дозвольте мені більш детально зупинитися на головних активностях нашого проекту. Як вже пан Кунал сповів, ми будемо дуже тісно співпрацювати з органами влади. По-перше, ми будемо надавати допомогу у координації зусиль органів влади більш ефективно реагувати на потреби, з якими стикаються переселенці. Окрім консультативної допомоги, ми плануємо уніфікувати підходи до послуги кейс менеджменту то есть випадку, коли когда переселенцы будут получать полный перелик послуг для решения их проблемных вопросов. В этом плане мы будем поддерживать разные структуры, которые в своих сферах занимаются различными вопросами с переселенцами. Другий напрямок, который мы видим очень важным и найголовнішим в рамках нашего проекта, это поддержка программ занятости и предприятий среди внутренних осіб. Загалом, бюджет нашого проекту, який фінансується урядом Японії. Користуючись нагоду, я хотів би висловити особливу подяку уряду Японії та народу Японії, які надали нам ці кошти. Загальний бюджет проекту складає більше шести мільйонів доларів, з яких майже два з половиною мільйони будуть спрямовані на підтримку зайнятості та підприємництва. По підприємництву ми будемо мати комплексну програму, яка включає чотири головні заходи. По перше, наразі ми вже розпочали дослідження найбільш перспективних ринкових ніж для ведення або старту підприємницької діяльності. Розуміючи, що зараз дуже складна економічна ситуація в економіці, ми бажаємо, що це буде дуже доречно для переселенців, які опинилися у місцях нового перебування, надати їм таку допомогу, щоб вони зорієнтувалися, де краще для себе визначити якусь нішу, де можна запишікувати бізнес. Другий компонент будет специальная тренинговая программа, которая спрямована на повышение навыков ведения предпринимательской деятельности. Она будет спрямована на... членами этой программы, кто может взять участь, это будут внутренние переміщення особи. Потом, логичным кроком, мы видим надання специальной финансовой помощи для започаткування власної справы. Мы организуем конкурс бизнес планів на яких мы будем рассматривать пропозиции от переселенцев, что до запечаткувания или восстановления предпринимательской деятельности. Загальный бюджет этого направления составляет 800 тысяч долларов. Это на 8 областей Украины. Но мы не вводили никаких есть Мы будем оценивать на более сильные, на стійкі бизнес-плани. И, в принципе, мы будем тут внучкими. Розмір одного бізнес-плану, розмір співфинансування на один бізнес-план буде складати до 10 тисяч доларів, що ми вважаємо дозволить розглядати дуже широке коло пропозицій. І ми бачимо таку гипотезу, що є багато переселенців, які вже мали успішний досвід ведення бізнесу, вони мають необхідні навички, і, на жаль, вони покинули свій регіон, залишивши там все, і ми бачимо, що ця сума дозволить вести дуже, таки, суттєві а, види діяльності И четвертий компонент в рамках «Подприятий подприятий» у нас будет а, надание професійних бізнес-константинових послуг для тих людей, які отримують від нас фінансову допомогу на ведення бізнесу по напрямках юридичної допомоги, бухгалтерської та найголовніше – це маркетинг, тому що дуже важливо не тільки виробити продукцію, але й знайти шляхи, як її продати. Це стосовно нашого компоненту по підприємстві. Кроме того, что, я думаю, будет интереснее для представителей організацій, организаций, мы планируем поддерживать комплексные подходы до надання психологической помощи переселенців и юридических услуг. В рамках этого компоненту у нас запланированы две большие грантовые программы. Я надеюсь, что уже наступного тижня мы объявим Call for Proposals от сектору и у нас на цей напрямок на грантовий конкурс по юридичним послугам для представниць ми заклали 280 тисяч доларів розмір одной пропозиції ми ожидаем планку вершит до 20 тисяч доларів розмір одного проекта. И на психологическую помощь тоже самое – 280 тысяч долларов, с размером одного гранта до, на одну организацию до 20 тысяч долларов. Надеюсь, что следующего тижня мы уже запустим эту программу. Вся информация будет доступна на нашем официальном сайте программы развития ООН в Украине» адреса www.ua.undp.org. Третий напрямок, который тоже очень важный – побудування миру та підтримка діалогу між переселенцями та приймаючими громадами. Ми плануємо ініціювати та розробити національну та регіональну інформаційну кампанію. Але, окрім того, ми бачимо ефективний підхід до співпраці з так званим... Ком'юніті бейс підхід, тобто співпраця з громадами по цьому напрямку, у нас буде різні богатые, також конкурси, грантові конкурси по напрямку соціальної злагоди та діалогу. І мета буде їх організувати различные публічні соціальні заходи э, с метою э, покращення взаємодії між місцевим населенням, між приймаючими громадами та переселенцями, з метою, щоб ми могли більш ефективно бороться з проблемами, які вызваны тим, що перебувають переселенці. Это, в принципе, наши основные направления. По грантовому конкурсу для побудования, диалога и социальной злагости у нас будет бюджет приблизно 120 тысяч долларов. Я думаю, что мы десь на кинсти липня уже також сделаем колфу Це Основні наші напрямки, я думаю, що буде краще, якщо ми виділимо більше часу на ваші запитання. І, в принципі, я хотів би ще, користуючись нагодою, представити нашого регіонального координатора в Харківській області Вікторію Черевко. Вона буде постійно тут знаходитися, і по всіх питаннях можна безпосередньо звертатися до неї, і вона буде вам надавати найбільш актуальну інформацію щодо діяльності проекту. і якщо будуть питання щодо реалізації проекту, також, я думаю,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 ну, я думаю, что 90% его обличия присутствующих сзади это уже в тей или иншем мере знайом, потому что а, для того, чтобы эффективно працать в регионе, ты можешь понимать, что тут происходит. Для этого я завтра так же щиро откликаюсь на за запрещение коллег, поэтому и станция Харьков, фонд «Украинские рубежи», коллеги из Анельсии и он так же присутствуют. Тут бачу представников а, команды Александра Чумака, которые реализуют очень схожие инициативы. Бачу коллег из Джугуйска, правозахисной формы и пробачить, как в то не сгадала, значит, у нас была нагода еще познайомиться ближе. Ну и, конечно, приятно видеть обличие журналистов, которые поддерживают нас, выяснили, что мы делаем, робимо з вырабатывается. Спасибо. Владимир Насков? Доброго дня. Питання спочатку таке: коли когда до нас приезжают єврочиновники або с ООН, или урядовці и спілкуються с а Переселенцами тимчасовыми, первое, их вопрос – чему они і И поэтому вопрос так, скажите, пожалуйста, насколько все-таки активные переселенцы, насколько они готовы сейчас бороться за эти мини-гранти, да, там, вы сказали, 10 тысяч долларов, да? До можно сказать, а до я, від скольких, до скольких можно. То есть мы можем говорить, что сегодня переселенцы, они инициативные? Я думаю, что так. З на розмір ми я, у нас немає мінімальної планки. Ми поставили просто верхній план 10 тисяч доларів. Тобто це може бути різний розмір, які потребує переселенець для власної справи. Е, я вам наведу вже приклад. Е, у нас один компонент щодо створення робочих міст, підтримки створення рабочих мест для е, переселенців. Е, ми анасливали зараз реалізуємо програму з поддержки финансирования заработной платы для переселенцев. И мы объявили этот конкурс еще на конце березня. И мы объявили его по всей Украине, мы отримали более 400 проектных пропозицій, И я могу сказать, что близко 40 из них началось от Харьковской области. Поэтому Харьковская область, например, очень активно в этом направлении. Щодо а, предпринимательства, мы на разі вам не можем поведомить, потому что мы только приступаем к реализации этого компонента. Но то, что мы уже увидели, это очень высокая качественность. А на сколько людей это рассчитано? Как вы это видите? Это будет конкурс? Это будет буде, конкурс. Единственное ограничение, что человек должен иметь официальный статус, зарестрированный в экономическом помещении, особенно а, иметь доведение сгідно с 2009 постановой. І в принципі будь-хто може У неї буде куратор. Тобто вибачайте, треба ж перевірити і надійність цієї звичайної так, щоб а потім ви гроші не дали. А вона звичайно у нас буде розроблена спеціальна методологія щодо моніторину и оцінки реалізації кожного проекту. І ми будемо дуже ретельно до цього ставити, щоб гроші японців були японському найбільш активно використовувати. Я могу, во-первых, також регіональний, але не в що в нас зараз реализуется вже проєкт, який Це відкриття, зокрема, по працю з влаштуванням і Харкова, и хочет в правом проекты буде как это будет узгоджено нам мы на это питання вже уже думали что по перше наше задание, яке Надати допомогу якомога більшій кількості переселенців, тому щодо наприклад програм тренінгових, ми не будемо мати їх обмежень. А от щодо надання грантів, я думаю, що ті, хто вже отримують гранти від фонду или або від организации з міграції, то ми то будемо в рамках пластерних зустрічі, які ініціює програму розвиткову как сооруживать эти социальные, чтобы не было у нас говорить о комфортах. Олена Рокодицына, Голубийный фонд карпио У меня два вопроса. Первый, певни, я что первый деться, деться, зокрема, про на на псих, ну там, так, на на псих, на псих, на псих, на псих, на псих, на псих, на псих, на псих, Такая ситуация, это первый вопрос, и второй вопрос, в рамках вашего третьего приоритета, будувания мира на наложения диалога между пересыланцами, это прямая частью рассматривая ли вы возможность проектов, не поддерживающих, очень мобильных бойцов, к которым в эту уже громад, Спасибо. Первый вопрос вообще очень актуальный, потому что действительно есть э, проблема а, с тем, что местное население бывает в к тому, что э, предоставляется больше помощи переселенцам, в то время как они тоже испытывают те же самые проблемы. Э, мы об этом думали, э, но мы пришли к выводу, что э, учитывая, что люди, переселенцы, они вообще лишены даже базовых условий, у них проблемы с элементарно жильем есть. Они все-таки имеют особый статус, им нужно помогать. Возможно, через год, мы, если наши программы будут успешны, мы их расширим и будем уже отаргетировать различные группы населения. Пока что в наших регионах, например, мы будем работать только с пресс Что касается Донецкой и Луганской области, подконтрольной территорией правительства там мы будем работать также и с местным населением. По второму вопросу, проживание экскомпотентов сейчас набирает обороты, и она, я думаю, к сожалению, будет она более серьезна, даже, чем переселенцы. В рамках программы развития у нас комплексный подход к вообще к вопросам восстановления и остановления мира. У нас также будет специальная программа, которая будет нацелена именно на Но в рамках нашего проекта, я думаю, мы в принципе мы не будем как-то группировать, что это переселенцы, это местные, это комбатанты. Наша задача сделать социальную, social cohesion, социальную социальную взаимодружность. Поэтому мы будем привлекать всех участников к этому процессу по крайней мере, мы стараемся. Это полная проблема, когда вы начали уже свой бизнес, и если они его уже развивают, то в Гранде им чаще всего отказывается. У вас в Гранде финансирования. То есть берутся друг на стартапы, которые еще не начаты. У вас программа безусловная. Если человек уже начал развивать свой бизнес, вы ему доверительно поддерживаете нас. Или это должно быть только от бизнеса. Вы знаете, мы прописали так, что мы также будем рассматривать варианты расширения бизнеса. По нашим техническим заданиям, которые я написал, мы три, то есть либо старта, либо обновления, либо расширения. Дело в том, что наша главная задача это создание рабочих мест. И мы сейчас еще не прописали детальные критерии для оценки проектов, но самым главным условием это будет количество созданных рабочих мест. Поэтому, если это будет, допустим, расширение существующего бизнеса, я думаю, это мы тоже будем рассматривать. Как начало бизнеса санктов и приедем участвовать в программе, когда вы задаете вы работаете санктовой группой. Они там и там могут получаться санктовой Нет, одно лицо можно дать только один проект. Любой группой? Да. Спасибо. Все-таки. Хотелось бы разуметь, вы будете давать эти гранты людям, которые уже там занимались бизнесом, или могут на них претендовать и новички, и вот тут хотелось ж все-таки зрозуміти, если новочки то как вы их ну, выбираете? А ну, был не провален, да, все-таки? У нас а... мы будем открыты для всех, у нас не будет ограничений. И главное, чтобы человек просто был официальный статус и имел э, э, это бизнес, э, поэтому будут э, у нас конкурсной комиссии в каждом из регионов. В состав конкурсной комиссии у нас будут. Мы хотим сделать этот процесс максимально прозрачным. Мы пригласим туда, кроме представителей проекта также представителей областного центра занятости представители других э, каких-нибудь учреждений, кто занимается поддержкой развития бизнеса э, в Актовской области, представители местной власти и обязательно представители э, каких-нибудь общественных организаций либо других инициатив, которые поддерживают предпринимательство, чтобы были представлены, во-первых, интересы всех сторон, а во-вторых, чтобы процесс был максимально объективным. Но поскольку это бизнес, то э, понятно, что мы заинтересованы, чтобы наиболее сильные бизнес предложения получили финансирование. К сожалению, на процесс принятие решения кому дать, мы не сможем понять. Это будет делать все независимая оценочная комиссия на согласно критериям, которые мы разработаем. У меня следующий вопрос. Мы говорим о переселенцах, о том, что да, им нужна помощь, поддержка и материальная и бизнесе, и психологическая. У меня вопрос следующего характера. Все вот даже наша Харьковская области, и другие области, которые очень близки к зоне боевых действий, психическое состояние местного населения достаточно тоже тяжелое. Я хотела ли проекты для поддержки психологической помощи местного населения, потому что э, переселенцы, да, они однозначно они пережили стрессовые ситуации, шоковые ситуации. Но, допустим, жители нашего города тоже уже целый год находятся в состоянии ожидания войны, и поэтому... Психические состояния достаточно очень тяжелые. Я непосредственно проводила исследования. У меня секционная работа была сравнение между переселенцами и жителями нашего города. Я могу сказать, что многие показатели выше. Тяжелее, чем <плесотофер> переслед. И у меня вот следующий вопрос рассматриваем эти лучшие проекты для местного расселения для психологической помощи. А вы можете и поделиться и результатами исследования своих? А ну, места, скажем так, <плесотофер> Виктор уже сильного состояния даже достаточно пересметил, так как уже все произошло не имеют в будущем, чтобы потом проанализировать. Потому что у нас, мы планируем, как Смин Кунал сказал, более масштабную программу, и она должна быть комплексная. И эта проблема действительно существует, и если у вас уже есть какие-то наработки, то мы могли бы на основании их уже более системно подойти просто, к этому вопросу. Это как нашего проекта, у нас только компонент по social cohesion с местными громадами, но прямой психологической поддержки для членов местных громад у нас как бы нет но у нас даже в рамках грантового конкурса. Да, просто здесь речь идет о конкретной услуге, есть прямая психологическая услуга для местных граждан. У нас как бы такого нет. Но в будущем, я думаю, мы могли бы это учить, если вы с нами результатом. Спасибо, Добрый день. Ассоциация частных работ, это Евгений Казалов. Я проявил подсчетный решение, который уже упоминался, занимаюсь с другими стороны э, написания заслана. У нас уже есть понимание, что присутствует достаточно большое количество проектов, для которых финансировано. нашего проекта а незначительно. Яркий пример, допустим, здесь донецкая компания «Дон-интеллятор», которая перепланировала большинство составов в кальках, Они пытаются возобновить производство, если что сумма там 40 на 90 тысяч ривен, то есть при этом они не значительно. Вы сказали а, за то, что то, вы не хотели под перекрестного управления, или собственно силы, покрыт открыть максимально большое количество переселенцев. В этой связи Если возможно сконтактироваться с вашей группой метеоров или организаторов, кто занимается своим проектом, и с другой стороны, рассмотреть возможность или участия в наших, допустим, ваших специалистов. Вашим вопросом, чтобы мы могли, допустим, смотреть в соцсетях проектов и, возможно, те проекты, которые требуют значительного финансирования, мы могли бы выводить из своих, допустим, проектов? Которые... Очень хороший вопрос. Мы этот вопрос уже обсуждали с в частности, в IOM. Если будут такие проекты, которые будут, финансирование от разных э, доноров, то конечно же мы будем их рассматривать, потому что мы считаем, что это как раз именно то, где мы должны сотрудничать и дополнять. Да. Роман, я хочу Мы проводили мониторинг по нарушению именно прав внутренних переселенцев, которые касаются юридической сферы. Смотрите, пожалуйста, насколько планируется вот наработки, которые, допустим, если год оказывать какую-то помощь или полгода, наработки в дальнейшем донести до государства? Ведь ни для кого не секрет, что очень часто нарушаются права, потому что на законодательство или не прописано вообще, или достаточно плохо расписано, или размыто. Мы проводили вот определенные исследования по тем же медицинским правам внутренних переселенцев, по образовательным правам, по правам бюджетной сфере. На данный момент лишь некоторые просто изменения внесены. Насколько планируется вот работа с местными органами и за государством в целом по поводу этих изменений. Особенно, если можно, касаемо наследственного права. Очень часто те же переселенцы, которые сталкиваются с проблемами принятия наследства, Процедура практически вообще не прописана на них. Спасибо за вопрос. У нас есть отдельное направление. по, это когда в рамках предоставления помощи органовской власти по анализу законодательства и, соответственно, разработке рекомендаций, что нужно улучшить или что заработать для того, чтобы переселенцы могли получать полный доступ к социальным услугам ну и в целом, чтобы их права были защищены. Я конкретно не могу сейчас назвать. Но mm -hmm. у нас mm -hmm. это mm -hmm. будет mm -hmm. все сделано, mm -hmm. и mm -hmm. результаты mm -hmm. мы презентуем как mm -hmm. общественности, mm -hmm. так и о данном большое. если человек участвует в проекте по созданию рабочих мест, и по какой-то причине, он не нашел специалист, по который я бы хотела принимает принимать на рабочие места, человека не ну смотрите, он должен быть сам переселенец. Переселен. А если он создает рабочие места, у нас ограничения. Это там не важно. местный человек не там переселяется. Все, все. У меня вопрос, уточняющий по проектам с психологической и юридической помощи. Это... Вы будете что-то помогать или вы даете гранты на подобную задачи? Даю гранты. Грантовый конкурс, бюджет общих грантового конкурса 280 тысяч долларов и размер одного гранта на организацию до 20 тысяч долларов. То есть человек с населением может создать структуру и показывать существующие общественные организации. Для общественных организаций они пишут проектные предложения, подают на наш конкурс. Спасибо большое. Есть ваши вопросы? Или, возможно, у вас есть информация, которую нужно еще донести для того, чтобы было решение представление о вашем проекте на ухо меньше? Самую полную информацию Руслан уже изложила, как я и говорила, мы с радостью будем информировать вас по всем аптекам, что будет поступать по проекту, обо всех открытых предложениях, о всех открытых конкурсах. Для этого просим еще раз оставить свои контакты, и вы будете мастера познавать о том, что у нас происходит. И можете обращаться лично так же нет, как Вы будете информировать о будущем проекте, о где они могут Во-первых, мы как раз только что вернулись с встречи с представителями областной администрации центра занятости. Показал наш опыт уже успешного сотрудничества, используя их социальные контакты, используя их... Пазу контактов, в том числе, мы можем эффективно частично налаживать взаимодействие с ними. для того, что один из компонентов по трудоустройству мы как раз пользовались с помощью центра занятости в том числе. И дальше, как раз подобный вопрос задавал нашим коллегам из станции Хайфов, когда они представляли свой проект. Здесь каналы для всех, в принципе, одинаковые. Это социальные сети максимально активно, это наш сайт, на котором есть информация, наша страница в Фейсбуке, также уролог, который периодически поступает информация о наших проектах. И мы будем рады, если наши партнеры, которые работают с переселенцами, будут иметь возможность у себя размещать также информацию о том, что происходит, информацию о нашей анонсе, либо печатные материалы. Потому что кто как не станция Харьков либо украинские рубежи имеет вот прямой контакт с переселенцами каждый день мне лично кажется, один из да, очень, очень сильных правильных способов информирования. И само собой мы очень рады видеть, например, Романа, потому что Харьков проще коммуници коммуницировать, а большой вопрос, каким образом рассказывать об этом переселенцам, которые живут в области. Поэтому здесь мы тоже рассчитываем на помощь из уже станции Харьков, которая открыла пять своих представительств в области, чтобы люди не только в Харькове, но и в Валакне, Чугуеве, тоже знали о том, что будет. Можно добавлю, то, что мы сегодня вас все пригласили, это уже как бы, первый шаг об как бы, информировании. А, кроме этого, мы также будем использовать э, наиболее популярные ресурсы для организаций. это и сайты ГУД. То есть, кроме информации в грантовых э, предложениях на нашем официальном сайте, мы будем также использовать, ну, по крайней мере, широко на А можно вот вопрос такой действительно по информационному mm -hmm. направлению? Да? Вот часто э, так обвиняет в том, что он живет такой мирной жизнью и мало интересуется а, вот, переселенцами, событиями а, в АТО, войной. Не считаете ли вы, что... Просто Харькову ну, страшно необходим а, грант, ну то есть такая серия грантов, да, а, где можно было бы создавать там, подкасты, радио, теле, а, другие программы, то есть где мы могли бы рассказывать о судьбах переселенцев, а, о инициативах, то есть я бы, ну реально, я бы с удовольствием за это взялся. Бы. Хороший вопрос. Это просто вот то, что вот реально сейчас. Да. Боль. У нас, да, хороший вопрос. У нас отдельно будет направление по информационной компании. У нас была очень хорошая продуктивная встреча уже с Министерством информационной политики. По поводу самих стартапов. Ну, надо будет подумать, что просто ну, мы будем тоже отдельно партнеров, которые будут помогать нам разрабатывать сами месседжи контент и все остальное. Как это будет проходить, пока не могу вам сказать, но мы подумаем об этой идее, что именно сделать, может быть, грантовый конкурс специально именно для общественных организаций. По Понимаете, Министерство информационной политики спустит на ОТБ и, и, и все, и этим всем закончится. А это должно быть человеческие истории, с судьбами, со всеми ну, современными технологиями. То есть как бы... Есть Преживание люди, жизни, которые могли бы это делать, бы. да? Само это очень важный вопрос. Вы не переживаете за интересную информационную политику. Мы как проект, мы позаботимся о том, чтобы именно был человеческий подход к решению всех этих вопросов. Да, мы просто видим, что происходит из-за этого записывания. А попробуем, как Извините. возможно, дать заметить вот этот шаг к примирению, если мы каким-то образом подключим к этому как принимающие команды, так и президента, мы можем вполне говорить о том, что этот продукт может способствовать примирению, процессу да, и говорить. Да, и тогда в рамках нашего конкурса грантов к ага, примирению, кризис. я думаю, можно будет как раз подавать да, вот такие планы проекты по информированию и как раз это будет да, соответствовать да, задачам конкурса. Спасибо, Евгений. Вы знаете, у нас как бы нет такой квоты по областям, а, у нас будет общий конкурс, но наша задача будет стоять в том, что мы должны быть присутствовать во всех 8 регионах, просто даже если так грубо поделить 280 тысяч на 20 тысяч, то это получается мы даже минимум 14 организаций. Поэтому я надеюсь, что в нашей области они будут Пожалуйста, извините, а мы... Вопросы вы не засекнули. Вы говорите о поддерживании переселенцев и непосредственно организации. Определитесь, пожалуйста. В, в каком контексте, да, в каком аспекте? Ну, вот вот финансирование это грантовое идет непосредственно переселенцам в руки. Нет, нет. это проектное предложение, которое будет общественные организации. Я думаю, мы говорим о том, что психологическая и юридическая помощь это гранты для общественных организаций, которые будут оказывать помощь переселенцам. Да. Психологическая и юридическая помощь. Да. Когда мы, да. мы говорим о поддержке стартапов, то это деньги для переселенцев, чтобы они свои стартапы развивали, разные компоненты программы. на сумму будет рассчитывать переселенцев? До 10 000 долларов.